То есть огненный канал феху права дает, теперь осталось получить только права от матери. Для этого нужно будет провести какие-то серию дополнительных ритуалов. То есть, во-первых, еще раз, когда будете, вы будете в промежутке между этими проходить руны еще раз, вы этой руне урус делите больше внимания, больше времени на ней посидите, больше времени на ней насладитесь. В этом процессе вы совершите некие ритуальные действия, которые будут помогать вам установить связь с этой землей. в качестве ритуальных действий обычно приношение даров земле. То есть мы идем в лес, да, как потянет, в какое место, и приносим то, чего вот в голову взберет вот в этот момент. А дальше уже в процессе простого диалога мы зажигаем костер, да, смотрим на это. Огонь, смотрим на эту землю прекрасную и выстраиваем с ней какой-то диалог. И дальше через какое-то время начинает идти отклик, она откликается и говорит, что ей нужно от тебя. Потому что пока все, что ты делаешь в этой жизни, ей не надо. Но вот для нее ничего. И она скажет, что ей нужно от тебя лично, с твоим феху, твоим сознанием своими возможностями, тем более, что когда мы сейчас доведем весь первый эп до конца и проснуться, проявятся все силы, вложенные в тебя, Урус будет тебя воспринимать немножко иначе, она будет воспринимать уже твою потенцию. То есть на что ты в принципе способна, да, огненный канал ты протащить можешь великолепно, отлично, но и каков результат, как ты можешь его реализовать. Вы знаете, вот разница между стихией Земли, стихия Земли это первый элемент. Это не конкретная земля, на которой мы живем, это просто первый элемент, первая потенция. А у Рус это не только как бы, прикосновение к этой первой потенции, но уже ее немножко более развернутое значение, более прикладное значение это земля, с которой ты кормишься, которая тебя обеспечивает. Они ну, mm -hmm. звали пойти в лес, прогуляться, mm -hmm. или еще что-то. То есть ты говоришь, что где-то, мне там нечего делать, я не хочу туда, я не хочу туда, я не вот. хочу Да, ты ее отрицаешь, ты ее да. не понимаешь, земли, ты не чувствуешь ее, у нее тоже есть свои потребности, понимаешь, какая штука, вот свои потребности. И вот очень здорово, я не напрасно рассказала вам эту легенду ирландскую о бракосочетании короля и земли, потому что предполагалось, что только король может правильно понимать, что земле нужно. И он обязуется это исполнять по брачному договору, по закону. Если он не будет учитывать ее интересы, она сделает вот так вот, и придет другой король, и сколько раз такое уже было. Пришли одни боги, договариваются с землей, вступают с ней в ритуальный брак, потом начинают свои божественные игры. Да, земля делает, приглашает других, приходит другой король, то есть бог, другое племя. Тоже начинаются какие-то игры. И при последний, последний договор, это был договор с сыновьями Миля, то есть с человеческими существами, с людьми. И боги вынуждены были подвинуться и уйти с этого места, потому что она выбрала себе мужа, и он теперь имеет право, и боги ушли с этого пространства. Легенды древние, в том числе и кельтские, и скандинавские, говорят, что ушли они в Сиды, то есть в параллельные, в параллельные миры, в параллельную реальность. Правда, при этом злобно захватили все свои артефакты, которые здесь как бы кормили и, и обожествляли этот мир. Но Земля выбрала. Причем это было чисто ритуальное такое бракосочетание. То есть само бракосочетание, понятно, было ритуальное. А легенда рассказывает, что Земля трижды представала перед человеком в, разли, в различных обличиях. И она говорит, я тебя куплю с тобой в брак, если ты обязуешься назвать эту землю моим именем. Он говорит, обещаю. Выходит еще одно обличие. И моим именем будет, обещаю. И моим именем обещаю. То есть он трижды пообещал, что земля будет называться именем богини. Богини Ирии. И человек имеет право. То есть это, это действительно договор. Он предложил себя ей, и она согласилась. И предпочла человека богам. А у женщин по природе по своей есть связь с Землей, если эта связь нарушилась, если нет контакта с землей, это достаточно плохой знак, достаточно плохой знак. И я думаю, что в той задаче, которая сейчас стоит перед сознанием твоим, и установление связи с Урузом, она как раз будет способствовать вот этому резкому поднятию, о котором мы с тобой говорили. То движение по иерархии оно тоже очень нужно, как раз руна Турисас будет нам это дело показывать. Очень хорошо, да, вот видишь, феху, это вот канал бьется, да? он тебя отвлекает от прикосновения к своей собственной природе, он запрещает тебе прикасаться к своей собственной природе, а ты можешь найти ее только в контакте с землей, тем более женщина может найти природу свою только Меня в контакте и а, обозначена проблема, Нет уруза, соответственно, не будет и плодоносения. вот, и не вот, и вот. Не То есть воздух сотрясаем, воздух согреваем свои, своим своим огнем, а к земле он не прикасается, потому что этот огонь ей не нужен, ей нужно что-то другое. И она возьмет твой огонь. Она обязательно его возьмет, потому что она может побрать себя абсолютно всё. Но если ты будешь гарантировать, что от этого будет какой-то нужный и важный ей результат, это договор между человеком и землей. В данном случае не важно, мужчина и женщина, да-да-да, кто вот, вот кто, вот, вот, вот они твои злые гении, которые отрезают тебя, не напрасно отрезают